Я играю под названием Quake Drop. Быстро рисуй. Это непростая такая игрушка. Она угарная. Ну и начнем. Нажимаем кнопку начать и начнем. Вот рисовать на игорка нужно нарисовать. Если что, я играю в первый раз. Вот горка. на игорка. Наверное, спите при нет За 20 секунд. Вот на игорка. Угу. Хорошо. А кстати, компьютер будет угадывать. Это живодная горка. Прям с первого глаза. Мне мой. нужно. А давай погуляем арахис. Может, это круг? это круг? Или очки? Нет. Это же арахис. Арахис, да. Ананас. Может, это завиток Или арахис Или ваза Или морковь Может, это колено Или арахис Или спаржа Увы, у меня нет никаких идей Если что стирать, нужно нажать на это пластик Духовка может, Может, это квадрат. квадрат или, чемодан, или чемодан. Это, это же духовка. духовка. Оно не дает дорисовывать, серьезно. Ладно, стул. А это же стул. стул. О, с первого раза прям. Ладно. Может, это линия. линия. Или зеленая, зеленая фасоль. фасоль. Может, Может это, нога. это нога, или зонт, или зеленая фасоль, Фомат или рюкзак. Может, рюкзак. Может, это банан, или топор. Же... Увы, Мы у даже... меня нет никаких же... идей. брахлит. Водная горка, ну водная горка. А, кстати, можно нажимать рисунки, здесь показывают как рисовать, рисовать, как это рисовать, подсказывают, то есть подсказывают. Ну, ладно, но что с арахисом? Арахис? Ананасом что ли? А, а, надо было бы еще вот эти клетки написать. Ну, я не знаю. Ну, я пытался такую руну нарисовать, но не могу, чтобы Говорить еще раз. Лев. Okay. лев. Может, Может это, круг. это круг. Или черника. Это или солнце. Или это же лев. Вообще лев. Как ее рисовать? Может, это бумеранг Это же наковальня Монолиза Может, это скамья Или квадрат Или подушка Или чемодан Может, это камера Или паспорт Или следственный изолятор Я в замешательстве может, это бассейн. Увы, бассейн. у меня нет никаких идей. Вот. Эм, как он рисуется? Наверное, так. Может, Может, это картофель. Или лицо. Или улыбающееся и лицо. И Или собака. Вот. Может, Сам это пингвин. пингвин. Или кенгуру. И Увы, у нет. меня нет никаких идей. Пиджак. Может, это торшер, или лестница, или свитер, или штаны. Может, это зубная щенка. или штаны. Увы, у меня нет никаких идей.